Всем привет, с вами Трестаня я рада приветствовать вас в себя в комнатушке. Сегодня мы будем делать вот такой кулон из полимерной глины и зальем его эпоксидной смолой. Начнем. Раскатываем остатки полимерной глины 2 мм толщиной. Накладываем на него слой золотой потали и разглаживаем ее. Излишки аккуратно обрезаем. Гибким лезвием задаем форму центральному элементу. Можно воспользоваться каттером или шаблоном. Я делаю все на глаз. После того, как центральный элемент готов, берем алкогольные чернила. У меня цвет красный перец. Капаем их и распределяем при помощи кисточки по всей поверхности. Дожидаемся полного высыхания. У меня прошло порядка 10 минут. Гибким лезвием намечаем контуры, которые впоследствии будем декорировать. Для декора я использую два вида глиттера и два вида микробисера. На нижний контур наносим медно-золотой глиттер. Поскольку поверхность сухая, добавляем фимогель, чтобы все хорошо держалось. По верхнему контуру наносим серебристо-голубой глиттер. Поверх глитера добавляем микробисер золотой по нижнему контуру, серебристый по верхнему. Раскатываем белую полимерную глину 2,5 мм толщиной и складываем пласт пополам. Чтобы слои хорошо слиплись, прокатываем их скалкой. Лезвием отрезаем полоску 0,5 см толщиной. Примеряем полоску по длине. Раскатываем черную полимерную глину 2 мм толщиной. Прикладываем центральный элемент на него и слегка прижимаем. Оборачиваем заготовку белой полоской. Важно, окантовка должна быть выше центрального элемента. Полкой текстурируем окантовку. Черной полимерной глины вырезаем полоску, подходящую по толщине нашего кулона. Аккуратно оборачиваем нашу заготовку, все прижимаем, чтобы не было зазоров. Гибким лезвием обрезаем наш кулон по контуру. Добавляем наш кулон запекаться при температуре, указанной производителем. Из черной полимерной глины раскатываем пласт 2 мм толщиной. резаем квадратик, слегка задавая ему форму дуги. Края наносим FIMO -гель для фиксации. Прикладываем наш квадратик к кулону и хорошо прижимаем. Уже на кулоне гибким лезвием подрезаем края тугообразной формой. Для надежности стеком-шариком продавливаем по всему краю. Ну вот и все, отправляем на повторное запекание при той же температуре. Я заранее развела эпоксидную смолу и дала ей загустеть примерно 4 часа. Набираю на зубочистку смолу и наношу ее на центральный элемент, не выходя за край. После нанесения эпоксидной смолы наш центральный элемент сразу заиграл новыми красками и переливами, стал более объемным. Теперь даем смоле окончательно затвердеть 24 часа. Кулон я положила на ровную поверхность, чтобы смола не сползла. Также стоит избегать пылинок и ворсинок. Ну вот и все, вы смотрели мастер-класс кулон заката Тристания. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Пока-пока!